Всем здарова, ребят! Ну что, у нас сегодня английский сервер на обзоре и сегодня реально кайфовая тема, как по мне. Очень топовый. Сегодня сделали подгончик для бездонатов. Купон спиннер я вам показывал. что там можно получить. Есть хватайка. Я не помню, по-моему, ее тоже обновили. Вроде как бы... Плюшки другие, может она и такая была, в общем, за 50 токенов может на 25, осколков а фанатика словить, но самое наверное топовое это за 30, за 20 и ниже. А, но, но, но, но, так у меня еще там время не дошло. Мы сегодня поговорим про островок. У нас открыли, про наборы снабжения. Они реально просто бомбические. Так, что у нас? музончиком пропал сейчас я вам покажу просто офигеннейшие наборы вот наконец-таки разработчики услышали на английском сервере и изменили локализаторы точнее акции вот посмотрите да вот этот набор за 2000 ну такое себе но все равно за 5000 точнее но 2000 камней и расходники довольно-таки приличные но смотрите смотрите дальше Дальше просто бомбические. Плюшки, как по мне, для бездоната. Да, многие скажут, дорого за 29к, два мешка. Но это вторые, вторые мешки зефира от 10 до 100. Его можно здесь и так, в принципе, собрать. Но у кого надо несколько добить там осколков, кто не хочет что-то делать. 29к, в принципе, за два мешка и расходники нормально, я считаю. Да, но ну, это копить надо будет месяц. Но вот здесь тоже очень крутая тема за 13к, возможность под, ну, подгончик вольт, да он уже давненький герой, не юзабельный, многих его кстати нету, но для бездонатов донатов реально это кайфовая тема. Самое основное по 80 сундуков пятых и шестых вот это вот самая топовая тема, потому что здесь с этих сундуков вы получите дофигище просто книг, которые нужны для прокачки как прорывов, так и героев. А здесь вы получите кучу коробок и расходники для прокачки самого прорыва. Ну, здесь 5 коробок. Это такое себе. Но за 13к, я вам скажу, это очень крутая тема. И реально ее стоит брать. Ну, у кого есть больше, кому не хватает осколков, Вот Минимум 20. Но с таких вытаскивали и по 100 бывало. То есть, реально, это для без доната офигенно просто. А накопления, ну, вот такие себе... Надо будет посмотреть, подобивать. Еще одну героиню осталось добить. В общем, такие вот дела, ребят, на английском сервере. Вот anniversary pack новый. Но накопление реально бомбическое. А, так, что у нас тут есть? Поехали в дискаунт. Ну, минус 50%. Я сейчас потрачу. Здесь у меня есть монетки, накопились. В принципе, надо позабирать расходники. что здесь психощит сундуки пятая карты а, так пятые карты за монеты это конечно жир немножко если бы это донатные карты были мне камешки эти нужны для прокачек И хватает. А, есть донат. 7, 8, 4. Забираем, забираем. И у нас тут Берс и Маха. Тут у нас. Заберем одну эту сумку. Поехали, подкрываем. Позабираем плюшки 50 камней, 60 сменок. фанатик, но мне фанатик не особо нужен конечно а, так что у нас по аккумуляции 520 ну, потом вернемся а в общем обалденно я считаю это реально одно из топовых на если тоже крутое но мне кажется здесь а, самая кайфовая тема сейчас по накоплению но ну, именно по снабжению Реально снабжение очень офигенное. Ну, считайте вольт за самоцветы. Э, и зефир, по сути, 29К. Да, в принципе, дофига. Но вторые мешки, ребята, это вторые. А, так, что у нас на русском? Временные акции, магическая рулетка, уведомление. Ну, сто самого. Сто самого хоть заберем. Так. Магазин скидок. Если сравнивать, да, там магазин скидок и здесь небо и земля. Так. VR. Дерево на русском сервере. Нифига себе. Нифига себе. Три монетки. Ну, какое-то Ну конечно. Ну, хотя бы есть донатная карта. Вот это, конечно, круто. Донатная карта в дереве на русском. Круто. Фонтан желаний. А, возможность собрать несколько осколков Огника это тоже реально круто монеток у меня здесь нету бесплаточка поехали а давайте посмотрим еще рынок может здесь супер набор супер набор временные акции пакет накопления нет тут немножко нету такого снабжения но английский реально порадовал реально порадовал Сейчас посмотрим, что нам немочка приготовила. Там -там -там, там там там там Такс, такс, такс, такс. Ну давай, заходи. Так, что такая-то акция? О, оу, оу, отлично! Наборчик. Ну, мне этот набор не надо. За 5 сто. Блин, надо будет, ну у меня нету, надо будет следующую неделю ждать. Надо будет накопить и забрать. Ну, даже такие плюхи, вот смотрите, за один самик реально круто. Так, что у нас еще интересного есть? Есть хватайка. Оу, 10 токенов, ну здесь за 10 токенов. Ну, тут хватай-ка по похуже. 50 токенов, видите, донатная карта. <coughs> Но, я вам скажу, офигенно. Я опять получил по 20. Офигеть. Так, купон. По идее, можно же его еще раскрутануть. Еще 200, блядь. 400 как кулаков за два этих. За два дня нормально. Так, забираем молоточки. отлично так надо будет заняться прокачкой. нормально я скажу вам так плюх тоже здесь дают так 5 а надо забрать еще эти сундуки ну смотрите вообще вообще жир Я здесь жирую еще 200 к кулаков из сундуков столько я уже, это я уже второй раз еще дополнительно, смотрите. Вот, а на английском там за 13к а вы по 80 получаете. Да, 13к, но вы получаете вольт, и другие плюхи. Из них вот такие вот темки получите. Это реально круто для бездоната. Так, скин. Ну, вот здесь в основном все скины падают. Опять скин. Ну, это подгон классный. По 25, по 10 скина вы... Там за месяц можете хоть что-то собрать. Так, отлично. Дум -дум. Нормально так по расходникам. Мне это нравится. А, так Блин, мне надо будет скоро таблетку открывать. Надо однозначно пробовать брать эту тему и докачивать хранилище и все остальное. Потому что без этого никак. И мне нужна эта долбанная стирачка, она до сих пор не падает. Это, кстати, тоже раритетные первые сундуки которых, мешки точнее, которых давно уже не было. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.